Капиллярные явления очень распространены в живой и неживой природе. Так влага и питательные вещества поступают в растения из почвы благодаря наличию в ней капилляров, промежутков между частицами почвы. Если чуть увядшие цветы поставить в воду, то через некоторое время они оживут, так как вода поднимется по капиллярам вверх и дойдет до листьев и соцветия.